Привет, я Покемон Юмичу и со мной тут мои папа, мама и тетя и моя подружка Киска Алиска. И сегодня моему папуле пришла очередная гениальная идея. Короче, ребята, вчера на главном канале Мэджик Family Аня показала нам клипы и сняла нашу реакцию на популярные песни всяких певцов. И мы решили... Решили снять свои кавер-клипы. На песни, которые прислали вы сами, а не ВКонтакте. Короче, если вам понравится эта наша рубрика, ставьте лайк этому видео и голосуйте в опросе. Кто из нас спел и снял круче? И подписывайся на наш вот там внизу кнопочка, и там еще ссылка на ролик с нашей реакцией. Потом посмотришь, а мы начинаем. Голосуйте за Юмичу. Нет, за меня, за Софии. Нет, ребята, голосуйте за Эйвана Бро. Или за, за Мишу лайк. Нет, все ребята будут голосовать за меня, за Кису Алису. Начинаем. Подождите, мы забыли сказать, чтобы ребята писали в комментариях, какую песню они хотят еще, и кто хотят, чтобы из нас спел. Вот. Все. Сломанная лапка, ожерелье, Диадема. Ты оказался тряпкой, я жалею. Никогда нам не быть с тобой, быть с тобой, мы бы, быть с тобой. Никогда нам не быть с тобой. По-любому я с тобой не буду, по-любому я не буду с тобой. По-любому, полумраки, я троя, полупринца и полугорой. Ты меня не трой, ты меня не тронь. Видишь, как любовь убивает бой. меня не тролль, ты меня не тролль Видишь, как любовь убивает боль Я дую свои губки, я крашу свои реснички Заплетаю самые красивые косички Не читаю романы, и так нормально Любимая картина, это зеркало ванны Я смотрю, третий час я Yeah. Звуки на минимум Чтобы не мешать Эти облака Фиолетовая вата Магия цветов Со льдом наших стакана Здесь так красиво Я перестаю дышать yeah. Звуки на минимум Чтобы не мешать Эти облака Фиолетовая вата Магия цветов сальдо наших стаканов Девочка тянется, не хочет быть сегодня одна Какая разница, где я не отвечаю на номера Можешь даже не набирать, можешь даже не набирать Тут угора, я хочу угарать. Вечность звонка я ждала Пригласил Я пришла Я же знаю, что ты Все эти слова под открытым небом По чувством я закрыл глаза навеки Прости, малая, но мне надоело улететь Буду сказать пока. Дай мне собраться, в смысле я не могу. Ритмы пульсаций, я для тебя в цвету. Сон просыпаться. Ритмы пульсаций. Сколько нам вдвоем дышать, только нам одним решать. Мы на лезвии ножа, слишком голая душа. Мы все старались, Эва, -э -э да? Да, мы, мы старались. Голосуйте за. Видео. И не забывайте пойти. Я вам лайк новогодний принесла. Ань, Ань, эй, подожди. Что? Мы тут видео сняли уже. Видео? Да, мы сняли кавер на клипы. Вы что, пели? Ой, все, проехали. Лайк и переходи по ссылке в описании на главный канал на реакцию ребят на клипы. А что такого, что мы пели-то? Пап? Да, не знаю.